Однажды я договорилась о встрече со моим новым знакомым, но в назначенное время он не пришел. Я расстроилась, а моя подруга сказала, «Не переживай, у неё всегда семь пятниц на неделе». Но ведь пятница — это день недели, она бывает один раз перед выходными. Что же это значит? Семь пятниц на неделе. Фразеологический оборот, обозначающий непостоянство желаний и поступков. А можно я вам деньги завтра отдам? Сегодня кошелек забыла. Ну или в пятницу, например. просто. Нет сейчас денег. Такой диалог мы могли услышать раньше на Руси, когда пятница считалась базарным днем, когда люди ходили в магазины, по базарам, по лавкам и обменивались товарами. Помимо этого, пятница считалась днем возвраты долгов, расплаты по счетам и так далее. А человек, который все время переносил это действие на завтра, называли человеком, у которого семь пятниц на неделе. То есть он постоянно откладывал выплату, долгов своим товарищам, покупателям и так далее. Сейчас это выражение приобрело распространенный характер, является одним из самых распространенных фразеологизмов в русском языке и означает человека, который часто меняет планы, постоянно меняет свои приоритеты. Семь пятниц на неделе. А на моем языке это звучит так... Ор 24 часа и 48 часов день.